В 2013 году Казанский федеральный университет стал одним из 15 победителей открытого конкурса правительства России на получение государственной поддержки ведущих университетов в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров программы Топ-500. В рамках этой программы создавались открытые лаборатории, так называемые Open Lab.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 Система параллельных вычислений для нас это продвижение не плавно и, как говорят, степ-бай-степ, step step, а скачкообразно, когда мы сразу садимся на те темы, которые сегодня ведут топовые исследовательские центры мира.